контент пошел в прошлом видео я вас научил падать в этом видео я вас вообще ничего учить не собираюсь в общем я что-то разобрался тут вот час назад с этим вертолетом или что это такое все, все мне не понравилось. Потом грохнулся, да? В, этом... В прошлом видео можете посмотреть. Эпично. Вот. Если на YouTube смотрите, то не получится. На YouTube я выгружать его не буду. Еще сказал непонятно Но, в общем короче я сейчас здесь попробую в этой лукли опять просекать потому что у меня было что-то как-то упал я так а сейчас а я еще со звуком разобрался звук звук конкретный короткий сейчас вроде должно быть все правильно и звук слышно и голос слышно и что-то остальное слышно. В общем, я, я как, как бы быстро учусь. Не было почему учиться. Ну, поехали. У кнопка, что делать? О, ага, надо двумя пользоваться. Какая-то хитрая дичь. Ладно. Едем дальше. Так, надо еще вот эту авиатуру, тихо тихо тихо туда остановите дядя надо выйти брать надо на клавиатуру микрофон потому что он гремит постоянно слышу потужить тему так так так ага Вот оно че, Михайлович. Вот тут какая погода была. Я что-то сунулся сюда, дурак. с Спаро. И, естественно, не нашел я эту луклу. А я ее сейчас тоже не найду, так что... Следим. И радуемся. Отцепилки нужны, Миша? Упс. нафиг ему закрылки он тормозит его. так поехали стоп Не лучше поехали тормоза придумал трос Редко будет убрать его. Так. А чё он мне разгоняется? Тут тихо С подрывом придется. Ну ладно. Так. Как бы я вот нашел эту лупу. Если я ни ее не вижу. тут где-то гора под носом, это я помню, в облака ссуваться не стоит, стяги пока лучше не балуются. Я еще не вижу здесь какие, блин, нафиг эти. А вот, не не полоса. Все, я заблудился, как обычно. Что ты подсказываешь, что это где-то здесь? Хорошо аппарат такой тяговитый, блин. Ага, вижу домишко, вот я куда хотел, и что не получилось. Ладно, еще попробуем. И обратный курс, чтобы Короче, что ли, Короче, что-то опять не так пошло. И не вылезет он оттуда, как обычно делают. Эй, вот, вот же куда она ты куда едешь-то. И ничего у тебя не получится, не получится, не получится. Прикольно. Взлететь то я взлетел Пора нам запоминать все таки обратный курс Смотри, Не тянет нифига, надо убирать закручку Немножко убрать Но Вот сейчас вот как бы вроде понятно что происходит И как-то реверс ты у меня с кнопками получается, да, тоже не очень хорошего. Медленно и печально повернусь. По идее, должен вылезти на полосу. или не вижу, вот скорее всего не вижу да считай, ты весь лично хочешь куда-то упасть О, вот так вот не надо делать Да, даже еще жестко сел. Так, что Знали что, без всяких жесткий. Закрыл еще меньше, что делать. Ну, и последний раз попробую, чтобы видео длиннее не получилось. И хватит моего кататься. Неинтересно. Все время падаешь. Банзай! Др-дыр-др-др-дэр-др- др, др др др, др др, др Так. Здесь где-то между облаков есть место, где я что-то все видно. Вот. Получается, высоту здесь терять. Даже на этом си, не стоит терять высоту не вытащить там вот смотри опять я короче забыл после взял забыл обратный курс и как хочешь так и крутить вот Ты, кажется теперь надо найти один тормоз запах это не сработало реверс а вот сработало фу, как неудобно это все вот этими мышками всякими, клавиатурами опять, короче, жесткая посадка ну, в принципе, на таких колесах можно и жестко садиться он ну, какой бы. Тундровитый. Он чудо захотел туда встать Ладно. Вот так вот лучше, чем прошлый раз. Пока выключу. Раз, два, три. Так, это работает.